5 сентября в КСК КФУ Уник состоялось общелицейское родительское собрание, на котором директор лицея имени Лобачевского Казанского университета познакомила родительскую общественность с планом реализации образовательной программы и программы развития лицея в новом учебном году. Итак, общелицейские собрания проходят три раза в год. Это обязательно в сентябре, начало учебного года, старт учебному году, стартап различных проектов, которые должны быть известны для всех участников образовательного процесса, как для учителей, как для детей, так и, конечно же, для родителей». На общелицейских родительских собраниях традиционно обсуждается все то, что сделано в лицее и для его воспитанников. Детально рассматриваются дальнейшие планы. Родители имеют возможность задать интересующие их вопросы. Еще одним обязательным условием общелицейского собрания является то, что оно проходит в присутствии самих детей. И, конечно же, то, что в этом собрании принимают участие и дети, говорит о том, что наша лицейская жизнь открыта для всех ее участников. И, по крайней мере, тут нет никакого э, страха или тайны, что вот с родителями говорим об одном, с детьми о другом. Здесь полная открытость информации. Это очень здорово. Завершилось общелицейское собрание награждением отличников. Адель Шемилова, Владимир Нелюбин, Универ -Ньюс.